Всем привет, сегодня играем на курсе против брустового лука. Выманиваем, так сказать, пустого лука, я не знал, что это пустовый лук. Вот и появился наш бурстовый лук, которого я не люблю. Именно в этом видео. Как не кидал его в ломовки, так его и не продомаживали. я суицид спасибо за просмотр ставьте лайки всем добра